Радусь их видеть у нас на канале Мир Дерево. И сегодня у нас видео будет посвящено сборке нового комода Рина из бука в акриловом лаке. Для сборки комода вам может потребоваться только шуруповерт и сверло 2 мм. Весь крепеж, который вам может понадобиться, входит в комплект. Для сборки комода Рина надо расположить боковые стенки параллельно друг другу техническими отверстиями вверх. Первым делом выбрать мебельные стяжки и закрутить их в размеченные отверстия в боковых стенках. Далее возьмем брусок для направляющих и закрепим его к боковым стенкам нашего комода. После того, как закрепили бруски, можем, используя саморезы меньшего размера, закрепить на них направляющие для выдвижных шкафов. Не забудьте, пока все стенки боковые у вас находятся в удобном положении, в технические отверстия смонтировать ответную часть от стяжек. Теперь можно начинать монтировать цоколь от комода и нижние соединяющие планки. Тяжками мебельными мы затягиваем только отверткой и не используем шуруповерты, и вам не советуем. Когда соединили две боковинки от комода, с помощью цоколей и планок начинаем монтировать столешницу на комод. Используем также мебельные стяжки и шканты. Аккуратно накидываем в столешницу от комода и притягиваем к боковым стенкам стяжками. И вот каркас практически готов, осталось прикрутить ножки, заднюю стенку и декоративные планки. А после мы переходим к сборке ящиков. На фасад ящика нам надо в отверстие прикрутить мебельные стяжки и вставить шканты. Затем присоединить боковые и заднюю стенку. Дно от ящика, которое у нас сделано, кстати, из фанеры, вставляются специальные пропилы, которые сделаны в боковых стенках ящика. И самым последним, что останется сделать, это смонтировать ответную часть направляющей на комод. Можем вставлять выдвижные шкафы и наслаждаться комодом. Как было видно на видео, наши комоды собираются с минимальным набором инструментов. Ждем ваши комментарии. Понравился он вам или нет? Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш канал.